КФУ для установления направления сотрудничества прибыли представителя Московского Госуниверситета. О перспективах направления сотрудничества Казанского федерального СМГО говорили много. Изменения коснутся в частности химического факультета кафедры медицинской химии тонкого органического синтеза. наша кафедра в Московском университете и открытие кафедры медицинской химии в Казанском университете дает нам, наверное, право все-таки предлагать в проекте который будет подготовлен для Министерства ведения медицинской химии. В образовательной деятельности планируется разработка общих образовательных программ для студентов и магистрантов КФУ и МГУ по направлению медицинская химия. Также планируется обмен студентами, магистрантами и аспирантами при выполнении совместных научных исследований в рамках сотрудничества. При обсуждении не обошли стороной научно-исследовательскую сферу. В скором будущем организуется совместная разработка новых молекул физиологически активных веществ и создания препаратов. Анастасия Иванова, Леонард Давлетьяров, Универньюз.